Сегодня мы поговорим в принципе об оптимизации светофорного регулирования режимов, не привязываясь к какому-то конкретному программному обеспечению. Мы свой опыт, тот, который мы обладаем на сегодняшний день, строим именно на основных принципах, то, с чем мы сталкивались, то, как мы решали подобные задачи и расскажем вам немножечко о тех технологиях, о тех принципах, о тех задачах, которые по нашему мнению, следует учитывать при оптимизации режима светофорного регулирования. Всем доброе утро, хорошего вебинара. Ну и я рад представить нашего руководителя проектов Евгения Курочкина. В общем, меняется уровень растет и развивается инфраструктура городов, что сказывается на распределении транспортных потоков. Все это обуславливает оперативную актуализацию режима сутофорного регулирования, которая позволяла бы соответствовать транспортной ситуации. Итак, какие еще варианты решения транспортных проблем существуют? Я условно разделил их на три части. Это строительные решения, планировочные и, собственно, о чем мы сегодня будем говорить, это управляющие. Строительные это весьма эффективное решение транспортных проблем, но несет в себе массу «но». Первое «но» – это стоимость подобной реализации такого решения. Строительство транспортных разъяр, запрещенных пешеходных переходов через проезжую часть и тому подобное требует больших как капиталовложений на строительство, так и работ, направленных на изыскательские и работы. Вторым, но можно отметить то, что подобные решения не всегда можно реализовать ввиду плотной застройки или там, сложившейся инфраструктуры, когда подобные решения физически невозможно не создать на проблем на участвующей в дороге сети. Планировочное решение задач, предусматривающих изменения схем организации дорожного движения, как на локальном уровне. То есть на уровне единичных объектов и пересечении или примыкании дорог, так и на уровне транспортных районов и участков лучше дорожной сети в целом. Такие решения будут менее эффективны, чем строительные, но при этом несут в себе меньшие, меньшие затраты при реализации так как предполагается изменение технических средств, организации дорожного движения, границы существующего вортового э, камня или с незначительными э, изменениями, например, там, направленными на локальное уширение проезжей части, подходом проблем на транспортного и тому подобное. И, э, наконец, управляющие, да, тоже, о чем мы сегодня будем говорить, э, решение задач, предусматривающих разработку, и оптимизацию режимов регулирования стафорных объектов, внедрение реверсивного движения, адаптивного и координированного управления и прочего, что связано с автоматизированной системой управления дорожного движения и предусматривающее регулируемое попеременное движение конфликтных транспортных пешеходных направлений. Такие решения будут, конечно же, менее эффективны, чем строительные но будут не менее эффективными, чем, скажем, Также стоит отметить, что подобное решение является единственно возможным в условиях плотной исторически сложившейся застройки, когда создание новых дорог, локальных ушей, непрерывных частей, дорог в разных уровнях, разделение транспортного и пешеходного движения в разных уровнях не представляется возможным. Прежде чем говорить об оптимизации режима светофорного регулирования и, собственно, все, что с этим связано, необходимо описать структуру функционирования светофорного регулирования. Итак, светофорное регулирование. В голове всего стоит цикл регулирования. Цикл светофорного регулирования называется периодически повторяющаяся совокупность всех фаз регулирования. В свою очередь фазным регулированием является совокупность основного и следующего, а не промежуточного такта. Тактом регулированием называется период действия определенной комбинации светофорных сигналов. Такты бывают как основные, так и промежуточные период основного такта разрешено о конфликтующем, о конфликтующем направлении, запрещено движение определенной группы транспортных и пешеходных направлений. Во время промежуточного такта выполняется смена основных тактов. Таким образом, получается, что в цикле регулирования происходит последовательная смена фаз. А в самих фазах происходит последовательная смена основного такта и промежуточного. Каждый, так, каждый такой цикл регулирования по сути и является режимом регулирования. Такой режим в течение суток может быть один или, как правило, это бывает их несколько, каждый из которых функционирует в определенный период времени и который должен соответствовать транспортной ситуации. Как я уже говорил ранее, время идет, все меняется, транспортная ситуация также меняется в течением времени. Таким образом, условно своевременную оптимизацию таких режимов с целью соответствия транспортной ситуации. Итак, оптимизация режима светофорного регулирования. Что именно тебе моем, сказала сказал русский писатель? Все достаточно просто и в то же время не совсем так. Какие задачи стоят при оптимизации их работы? Конечно, основной задачей является оптимизация основных тактов цикла регулирования, а именно рациональное использование решающих сигналов светофора для движения транспортных и пешеходных направлений, которые, которые бы обеспечивало наименьшее возможным временем ожидания и уровня загрузки. Время ожидания. Что это, собственно? Это показатели, предназначенные для оценки условий движения транспорта при проезде через объект со светофорным регулированным и показывающие среднее время пребывания транспортного средства на запрещающем сигнале светофора. Чем этот показатель ниже, тем меньше будет вероятность потери времени у водителя при проезде через Объект со стаффорно регулирован. Выражается данный показатель в секундах. Уровень загрузки. Это показатель, также предназначенный для оценки условий движения транспорта, но несет в себе иную смысловую нагрузку по сравнению с временем ожиданием. Данный показатель отображает загрузку того или иного транспортного направления на объекте с стаффорным регулированием и выражено отношением существующего движения транспорта к потоку насыщения рассматриваемого направления. Выражается данный показатель или в процентах или в долях для значения более 100% или единицы, если смотреть в долях. Говорит о заторовой ситуации, рассматриваемой направлении недвижения транспорта. Поток насыщения, в свою очередь, это, по сути, максимально возможная пропускная способность регулируемого направления. Чем он больше, тем меньше понадобится решающего сигнала светофора для обеспечения проезда транспортных средств. Мы, конечно, немного отошли от основной темы нашего сегодняшнего разговора. Но, думаю, данную терминологию надо было озвучить для тех, кто не ну, знаком с нашей сегодняшней темой, но хотел бы в дальнейшем лучше понимать порядок вещей, связанных с оптимизацией формы гиблированной. Итак, вместе с оптимизацией основных тактов немаловажной задачей является и оптимизация по фазного движения. Это количество фаз, набор решенных направлений в каждой фазе регулирования. Нерациональная комбинация транспортных и пешеходных направлений в фазах регулирования влечет к созданию большего числа фаз регулирования что в конечном итоге сказывается на ухудшении пропускной способности объекта светофорным регулированием, а также к увеличению времени ожидания транспортных средств. Также важной задачей является оптимизация времени, предназначенного для безопасной смены фаз в цикле регулирования. Другими словами, оптимизация промежуточных тактов. Небезопасная смена фаз в цикле регулирования влечет за собой большой риск дорожно-транспортных происшествий, связанных как с транспортными конфликтами, так и с участием пешеходов. Для обеспечения условий координированного, адаптивного или их одновременной реализации, также необходимо решать задачи по оптимизации режима стаффорного регулирования. Чтобы решить подобные задачи, необходимо располагать все необходимые исходными данные. Наиболее важными из них являются Данные по интенсивности движения транспорта, с учетом распределения их по направлениям границах объекта с регулирования. Я хочу особо отметить этот момент, так как он очень важен. Правильный подход к определению времени подсчета интенсивности, полнота и достоверность данных по количеству транспортных средств, с учетом распределения движения по направлениям, гарант дальнейшей эффективной оптимизации режима светофорного регулирования. Определить периоды подсчета можно как посредством детекторов транспорта, видеофиксации или в практике используется метод определения периодов подсчета интенсивности транспорта, основываясь на данных по объему перемещения пассажиров потока на станциях интерполитера. Как правило, в городской черте изменение объемов пассажирского потока имеет прямую зависимость к изменению объемов передвижения транспорта. Подсчет интенсивности движения транспорта выполняют учетом распределения по направлениям движения и также типом транспортных средств, как при помощи видеофиксации, так и э, натурным образом при помощи учетчиков, людей, фиксирующих количество транспортных средств на объекте с стафорным регулированием в течение одного часа с разбивкой в 15 минут. Разделение подсчета по 15 минут позволяет в дальнейшем проанализировать динамику движения транспорта в течение часа. Учет интенсивности транспортных средств по их типам обусловлен тем, что в дальнейшем за счет такого разделения представится возможным использовать так называемые коэффициенты приведения к легковому транспорту. Другими словами, грузовое транспортное средство или большой автобус будет соответствовать условно 2,5 ликовых автомобилей, ввиду их габаритов и динамических характеристик. Таким образом, учитывая это, можно получить более подробную оценку транспортной нагрузки, что в дальнейшем позволит выполнить более эффективную оптимизацию режима регулирования. Также для оптимизации промежуточных тактов, если это необходимо, используется схема с организацией дорожного движения с размещением технических средств, как существующие, так и проектные в масштабном представлении которые позволяют определить конфликтные точки расстояние до конфликта и в конечном итоге поделить необходимое время безопасной разгрузки всех конфликтных направлений участников движения. Вместе с этим к исходным данным можно отнести данные по ширинам полос, радиусам, поворотов, уклонам. Такие данные также предоставят возможность правильно оценивать поток насыщения и выполнить более эффективную оптимизацию режимов регулирования. После получения всех необходимых данных при общепринятом сказать, подходе используется методическое руководство или государственный стандарт, и при помощи использования множества программных обеспечений выполняется сам процесс расчета режима регулирования, или разработки координированного управления. При использовании специализированного программного обеспечения все расчеты по оптимизации режимов регулирования разработки координированного управления и адаптивного управления осуществляются непосредственно в таком ПО, без использования стороннего программного обеспечения. Также хотел бы обратить внимание на особенности, которые необходимо учитывать в процессе подсчета интенсивности движения транспорта. Как всем понятно, фактическое число транспортных средств, которое прошло в течение пикового часа стоп-линию на объекте с стоп регулированием, не будет являться показательным в случае, если на таком объекте регулирования отмечается заторная транспортная ситуация. В случае возникновения такой ситуации при завершении подсчета интенсивности целесообразно проводить количественную оценку длины транспортного затора на каждом проблемном подходе к объекту с таковым регулированием. Такая оценка позволит в дальнейшем учитывать этот переосчет режимов регулирования, что в свою очередь повлечет за собой правильную оценку не только фактического проезда транспорта, но и спроса на осуществление проезда, которым отведенного времени решающего сигнала было недостаточно. В процессе накопления транспорта на светофорном объекте в период запрещающего сигнала светофора водители, как правило, предпочитают выбирать наиболее удобные и оптимальные полосы для осуществления последующего движения с целью пересечения объекта регулирования. Такая тенденция обуславливает неравномерное использование полос, что в свою очередь негативно сказывается на пропускной способности того или иного транспортного подхода. Грамотная оценка такой особенности позволит учитывать такие вещи при дальнейшем расчете режима регулированного, что в свою очередь приведет к более эффективной оптимизации. Также можно отметить еще такую особенность, как качество дорожного полотна. Это будет сказываться на скорости движения транспорта непосредственно на перекрестке. Это также будет сказываться на пропуску способности. Объем движения пешеходов, особенно в случае, когда движение пешеходов совмещено с движением транспорта по попутном направлению при осуществлении правого или левого поворота. Также к особенностям можно отнести влияние остановочных пунктов, как рейсового, так и без общественного транспорта. И... Оценка их частоты и движения, а также прочие особенности, которые будут влиять на количественный объем перемещения транспорта при светофорном регулировании. Дальше я хотел бы продолжить тему нашего вебинара касательно оптимизации режима светофорного регулирования при помощи специализированного программного обеспечения. Оптимизация режимов регулированного без подобного специализированного ПО, задокументирована и представлена в методических рекомендациях гости о выполнении ее сводится последовательному выполнению математических вычислений и графической разработки. Итак, что под собой подразумевает специализированное программное обеспечение? Что, что в общем? По сути, это калькулятор, программа для персонального компьютера, которая включает в себя возможность решения задач по расчету и оптимизации режимов регулирования. Также и разработки координированного и адаптивного управления. В данное время на рынке специализированного программного обеспечения представлено множество решений по выполнению подобных задач. Но не все они имеют возможность решить сразу все эти задачи. В действительности в каждой подобной программе есть как свои минусы, так и плюсы. И большинство из них не способны решать серьезные задачи по всему перечню работ, связанных с оптимизацией режимов регулирования, разработки координированного и адаптивного управления и именно из одной коробки. Тем более, не каждое такое программное обеспечение имеет взаимодействие с имитационным моделированием, возможность выступать в качестве виртуального контроллера для проверки полученных расчетов транспортной имитационной модели, уж тем более интерфейс выгрузки данных для дальнейшего использования полученного результата но всему есть как говорят, свои исключения. В настоящее время, в период инновационных технологий, требования к подобным программам увеличиваются, так же как интерес к подобному ПО. Основными требованиями к таким ПО являются возможность гибкой настройки параметров, методов расчета и оценки, Решение всех необходимых задач из одной коробки, соответствие стандартам, методам расчета и оценки, взаимодействие с транспортными имитационным моделью, выгрузка данных расчета из специализированного программного обеспечения для прямого импорта данных в дорожный контроллер, программатор дорожного контроллера или вовсе систему верхнего уровня. Отличительной особенностью и удобством специализированного программного обеспечения может являться возможность импорта полученных результатов по интенсивности движения транспорта при помощи детекторов транспорта. Такая возможность позволяет ускорить и систематизировать процесс внесения данных по интенсивности специализированного ПО. Какие есть преимущества специализированного программного обеспечения? Главным преимуществом является один единый центр расчета, позволяющий решать все задачи по оптимизации и разработке в кратчайшие сроки, без использования стороннего ПО. Выполнять оперативно перерасчет на основе уже заложенных исходных данных, минимизировать трудозатраты на определение расчет промежуточных тактов, сводить к минимуму возможность допущения человеческой ошибки в процессе расчета режима регулирования или определения промежуточных тактов, удобство и простота разработки как координированного, так и адаптивного управления и, что немало важно оперативно выполнять их оптимизацию и многое-многое другое. База данных. Что это? По сути, специализированное программное обеспечение дает возможность хранения всех исходных данных и, несомненно, результатов расчета в едином центре доступ к нему и работу с этими расчетами могут иметь одновременно несколько пользователей. Нередкостью является решение задач по оптимизации режима светофорного регулирования на сложно-составных объектах. При помощи специализированного программного обеспечения появляется возможность упро упростить процесс расчета или оптимизация на таких сложносоставных объектах, также дает возможность оперативной проверки такого расчета на транспортно-имитационной модели. Все это позитивно сказывается как на качестве выполняемой задачи, так и на сроках ее выполнения. Специализированное программное обеспечение позволяет выполнять отчетную документацию в единовыраженном представлении с возможностью использования необходимых логотипов компании, штампов, рамок и прочего. Такая отчетная документация несет себе весь процесс расчета или оптимизации и может выводиться на печать необходимой последовательности выбора тех или иных этапов расчета в виде пакетной печати. Такое решение позволяет уменьшить трудозатраты на выпуск отчетной документации и иметь единый стандарт представления результатов работы. Неоспоримым преимуществом также является и возможность хранения данных по оснащению объекта светофорным регулированием. Это будет полезным, допустим, при расчете потребляемой мощности светофорного объекта, информация по применяемому, по применяемому типу ламп, текстуре линз, типу размещения светосигнальной установки и прочее. Основными методиками специализированных в программных обеспечения являются зарубежные методики, такие как HTM, HBS, которые успешно используются в странах Европы. Методика, применяемая на территории Российской Федерации, имеет смысловую схожесть с зарубежными методиками, что дает возможность использовать ее для выполнения расчетов в наших условиях. Также стоит отметить, что отличительной, отличительной разницы по работе с устройств в Европе и в России нет. Согласно Венской конвенции, правила дорожного движения они стандартизированы для более 80 стран. Ввиду такой стандартизации. Принцип расчета регулирования соответствует единому подходу. Единственными отличиями могут быть теми методы расчета промежуточных даттов или наборы и последовательности индикации светофора в период промежуточного так. Ну и здесь нет никаких сложностей с точки зрения использования специализированного программного обеспечения. В случае, конечно, если такое программное обеспечение имеет гибкую возможность настройки подобных особенностей. Ну и от общего к частному рассмотрим детально некоторые возможности специализированного ПО. В частности, подобное специализированное программы обеспечения имеют возможность учитывать набор необходимых параметров, влияющих на величину потока насыщения, а также особенности движения транспорта и пешеходов. Такая возможность позволяет выполнять более точные расчеты. Вместе с оптимизацией режимов регулирования необходимо отметить и определение параметров безопасности в процессе регулирования. Речь идет о определении времени промежуточных тактов, предназначенных для безопасности смена класса цикла регулирования. Для определения такого времени используют схемы с объектом регулирования в виде схем морнизации дорожного движения в масштабном представлении. На основе такой схемы определяют конфликтующие пересечения, а далее, используя металлические рекомендации, определяют время разгрузки подобных конфликтов. Правильное использование металлических рекомендаций и гибкость настроек специализированного программного обеспечения позволяют выполнить нужный результат и обеспечить безопасную смену фаз цикла регулирования. Специализированное программное обеспечение позволяет выполнять подобные задачи, определяя конфликтные пересечения и время разгрузки таких пересечений в удобной и простой форме, с возможностью гибкого редактирования и корректировки полученных результатов, в дальнейшем представлению полученных результатов привычным для инженеров в виде матрицы. Такая возможность позволяет, простите, сократить время выполнения подобной задачи, не прибегая к использованию сторонних ПО, таких как ТАКА, ПЦЛ и тому подобное. Специализированное программное обеспечение имеет гибкую настройку по применению коэффициентов приведения к транспорту, использованию полос движения транспорта, учет интенсивности по видам транспортных средств и возможность внесения данных с учетом периода времени. Также, как я говорил ранее, имеется возможность импорта внешних данных по интенсивности движения транспорта, собранных при помощи детекторов. Специализированное программное обеспечение также позволяет разрабатывать попаздное движение с учетом конфликтных направлений. Алгоритм разработки простой и быстрый, а возможность допущения ошибки минимизирована за счет продуманного функционала самого программного обеспечения. Расчет сигнального плана может осуществляться как ручным, так и автоматизированным способом позволяя решать задачу так, как это необходимо. В процессе расчета сигнального плана или в процессе его корректировки можно наблюдать в режиме онлайн-характеристику по условию движения каждой сигнальной группы. При помощи встроенного функционала наблюдать характеристики по условию движения и для каждой полосы движения. Такой процесс разработки позволяет гибко решать непростые задачи расчета, с меньшей трудоемкостью и меньшей вероятностью совершения ошибки. Таким образом, конечным результатом процесса оптимизации режима светофорного регулирования представляется сигнально вызывной план с характеристикой по условию движения. Вместе с решением задач по оптимизации режима светофорного регулирования необходимо решать задачи и по разработке координированного управления. Собственно, координированным управлением называется согласованная работа ряда светофорных объектов, которые вводятся с целью обеспечения безостановочного проезда транспорта, а также сокращения времени движения в пути. Транспортных средств. Принцип координации светофорных объектов заключается в обеспечении на последующем светофорном объекте по отношению к предыдущему, разрешающего сигнала с некоторым сдвигом по времени в секундах. Данный сдвиг зависит от средней скорости движения транспорта, осуществляющего проезд как в прямом, так и в обратном направлении. по координированная магистрали между перекрестками. Время сдвига также зависит от расстояния между стоп-линиями в прямом и в обратном направлении. Таким образом, транспортные средства, движущиеся с определенной скоростью по магистралям, на которых функционирует система координированного управления, достигнув очередного перекрестка, участвующего в координированном управлении, попадает на разрешающий сигнал светофора. При разработке подобного управления светофорными объектами используют, как правило, графоаналитический метод. Такой метод подразумевает использование программного обеспечения, способного представить в, в масштабе Диаграмма путь-время, а также скорость движения транспорта. Разработка такого графа аналогического метода является очень трудоемким процессом. Ввиду сложности построения такого графика в масштабе с многочисленными параметрами, которые необходимо использовать вручную. Специализированное программное обеспечение, в свою очередь, позволяет минимизировать трудоемкость такой разработки ввиду использования базы данных по расчету сигнальных планов, созданных ранее в этом же программном обеспечении. Также всех необходимых настроек и инструментарий, которые дают возможность выполнить такой процесс значительно быстрее и точнее специализированное программное обеспечение способно реализовывать сложные задачи по разработке координированного управления когда число координируемых светофорных объектов условно более 10. при этом процесс разработки достаточно прост и удобен и располагает всем необходимым набором инструментов и параметров. Также помимо решения задач по оптимизации режима светофорного регулирования и разработке координированного управления, необходимо решать задачи, связанные с разработкой адаптивного управления. Адаптивным управлением светофорного объекта является динамическое изменение длительности сигналов светофора, а также длительность цикла светофорного объекта в целом в процессе его работы на основе заложенных алгоритмов управления. Такое управление позволяет минимизировать время задержки транспорта на светофорных объектах, что в свою очередь влечет за собой улучшение условий движения транспорта. Адаптивное управление разрабатывается как для локального, так и сетевого уровня. А Разработчиком является никак не как искусственный интеллект, а транспортный инженер, который в зависимости от транспортной ситуации решает по какому алгоритму и при каких условиях будут выполняться те или иные изменения в процессе регулирования светофорного объекта. Итак, локальный и сетевой уровень. Что это? Локальный уровень – это динамическое изменение длительности сигналов, светофоров для одного объекта регулирования, а сетевой уровень – это динамическое изменение для ряда объектов с светофорным регулированием, обеспечивающие не только динамическое изменение длительности сигнала светофоров и длительности цикла, а также смену программы регулирования светофорных объектов с целью обеспечения приоритетных условий движения транспорта в рассматриваемой сети. Специализированное программное обеспечение позволяет выполнять блок-схемы, цепочки действий и условий, при которых выполняются необходимые алгоритмы адаптивного управления. Также специализированное программное обеспечение имеет возможность проверки разработанного адаптивного управления посредством внутренней простой транспортной имитационной модели. Благодаря накрытому методу библиотеки OML, используемой в специализированном МПО, появляется возможность разработки адаптивного управления. Такая методика несет в себе большой набор командных функций, которые структурированы в соответствующем меню и простые в применении. Неоспоримым преимуществом любого ПО является его возможность взаимодействия с другими ПО. Так, в частности, специализированное программное обеспечение, имеет возможность выгрузки полученных результатов расчета во внешнее транспортное и программное обеспечение, систему верхнего уровня или непосредственно в дорожный контроллер данная возможность позволяет оперативно выполнить проверку выполненной разработки или отправить разработанный режим системы в верхнего уровня или в дорожный контроллер, ну или промежуточные софт, назначенные для этих целей. Итак, подведем некоторые итоги по возможностям специализированного программного обеспечения. Их действительно множество в целом. Оно позволяет решить весь спектр задач, связанных с разработкой или оптимизацией режима светофорного регулирования, а также разработкой координированного и адаптивного управления и возможности проверки полученного расчета, как посредством показателей характеристик движения, так и визуально при помощи транспортной имитационной модели. И еще немного о качестве. Хочу еще раз подчеркнуть, за счет чего можно получить наиболее качественный и эффективный результат по оптимизации или разработки режима сфотфорного регулирования. Грамотная оценка выбора периода сбора исходных данных по интенсивности, получение качественных и достоверных самих исходных данных, грамотное и безошибочное определение параметров безопасности и расчет режима регулирования, все это позволит добиться эффективного результата по оптимизации режима светофорного регулирования. Также в рамках нашего сегодняшнего вебинара хотел затронуть тему осуществления. Тема достаточно непростая и требует уделения отдельного вебинара, но в целом стоит осветить некоторые моменты, которые связывают разработку автоматизированной системы управления дорожным движением и специализированное программное обеспечение. В частности, я разработку представил осуд по двум уровням. Это уровень стратегический и программный. На первом уровне решаются задачи концептуального характера, определяются границы разработки, появляются транспортные проблемы и возможности их решения посредством внедрения автоматизированной системы управления дорожным движением. Также на этом уровне затрагивается тематика по оснащению техническими средствами и их возможностями для реализации осуд. Вместе с этим немаловажно на этом уровне является и грамотный выбор системы верхнего уровня, а вместе с ним и как раз специализированного программного обеспечения предназначенного не только для расчета режимов регулирования, разработки координированного и адаптивного управления, но и для возможности быстрой выгрузки полученных результатов непосредственно в систему ОСУД. Такое решение позволит оперативно и гибко поддерживать функционирование автоматизированной системы управления дорожным движением и при необходимости позволит в короткие сроки выполнить ну, дополнительные разработки или изменения уже созданной системе осад на уровне режима светофорного регулирования. Ну и в качестве заключения сегодняшней темы хотел привести практические примеры использования специализированного ПО. И его результатов в работе связаны как с оптимизацией режима светофорного регулирования, так и разработки координированного и адаптивного управления. Задачами подобной разработки являлись предложения по оптимизации организации дорожного движения, так и оптимизации режима светофорного регулирования оптимизация позволила снизить на 25% уровень загрузки и также снизить время ожидания более чем 8 раз. Подобная разработка, задачами подобной разработки являлись разработка координированного управления, разработка локального адаптивного управления, а также сетевого адаптивного управления. разработ включала в себя множество объектов регулирования, было выполнено множество расчетов сигнальных планов, разработаны 8 участков кабиневого управления, создано более 20 лет времени, Также подобные разработки проводились на местном проспекте города Санкт-Петербург. Задачами были разработки координированного управления и разработка адаптивного управления. В разработке выходило более 19 оформленных объектов, было также рассчитано множество сигнальных планов. Участка кардинального управления. Также по завершению разработки выполнена ну, синтезационная модель по рассматриванию участков. Подобные разработки также были воронже. Целью разработки была оптимизация режима стафоны регулирования и координированного управления. Разработка включала в себя 11 объектов один со стафоным регулированием, около 25 сигнальных планов, несколько участков координированного управления и три диаграммы времени. Также подобные разработки при помощи специализированного программного обеспечения выполнялись в городе Москве. Там достаточно было, была большая задача, объем работ. И разрабатывалось там 6 великих магистралей. Результатом этой разработки стало более 110 объектов с афлорным регулированием, более, 100, более 1000 сигнальных планов, 10 участков координарного управления и более 50 диаграмм.